Огромный чайный рынок, конца и края нету, чай на любой вкус и привкус, вкус и выкус, ромашка, кстати. Иван чай уже на полках в китайских чайных магазинах. Чайная церемония с Иван Чай. Так, моют Иван чаем чашечки перед тем, как будем пить опять же Иван чай. Все поправили Это третий раз заваривается Иван-чай, один из лучших пакетик. То есть испытания показали, что пакетик можно заваривать три раза.